Доброго-доброго всем денечка. Приглашаю вас к себе сегодня в теплицу. В общем-то, надо сделать, наверное, отчет о томатах, которые мне присылали Надия Талгатовна, это из Казани, и Ирина Матвеева с Байкала. Вот, посмотрите, какие у меня замечательные томатики. Красивые, большие. Я их тут помечала по сортам. Надо отметить, что не все, конечно, томаты ну, прижились, что ли, скажем, или растут у меня на сегодняшний день из тех присланных, которые есть. Ну, наверное, по порядку все, да? Это томаты, которые мне дала соседка, это... Богата хата называется. Мы, вы представляете, что мы, конечно, кушаем. Уже давно-давно эти томаты созрели. И вот посмотрите, какие они хорошие. Я просто не делала еще... В дело их не пускала в обработку. Но вот это Богата хата. Очень вот такой урожайный сорт. Они ровненькие, такие равномерно созревающие. Мне понравилось. Буду сажать. Очень хороший сорт хороший сорт так ну дальше я наверное, сейчас возьму тетрадочку и буду смотреть по сортам как у меня как у меня это дело так. записано так вот очень хороший сорт это называется польская слива тетушки сварло да вот она вот эти крупные мы, конечно, кушаем естественно, естественно. Да? Вот они такие. Польская слива, тетушки сварло. Вот этот томат, ну, удивительный. Мне так понравился. Это жемчужина мудрости. Очень ну, такой вот он вроде желтенький на внешний вид. Вот он тоже. А разрезаешь он жемчужный. Ой, я вам сейчас покажу в разрезе. В разрезе. Вот. Смотрите, какое. Ну какое-то чудо. Ну какие они сладкие. о это как. Это нечто. Я их прям по утрам. Одну штучку, другую штучку кушаю. Это вот у меня черри Это я покупала сама. Тоже оно вот ярусами-ярусами. Созревает. Дети кушают. Очень нравится им. Так, следующий, наверное, ну, это сержант Пеппер мой мои э, томаты сажан пепер так дальше дальше дальше вот э, венский розовый вот такой большой красивый венский розовый красавец такой так идем дальше идем дальше что же у нас еще имеется так из перечня вот севрюга вот тоже красиво мне понравились Севрюга, они большие, крупные, сладкие очень. Я уж по названиям читаю здесь, потому как не все запоминаются сорта. Так, еще что у нас есть? Розовый агат, вот 24, да, у меня розовый агат. Я по номерам ориентируюсь. Ставила по номерам. Так, черное сердце Бреда, 23, да? не похоже на черный сердце брэда, может что-то я перепутала? Не могу сказать, не могу сказать. Загадки прошлого, вот мне прислала это этот сорт серпухова Юля, вот загадки прошлого называется. Вот такой, ну, что-то я еще его не пробовала и не распознал чуть такое. И я хотела показать Удивительно урожайный сорт. Удивительно. Это называется маляка. Дала это мне соседка. Вот тут по огороду. Вот такой насыщенный цвет у них. Они не крупные. Но посмотрите, как их много-много-много-много-много. Просто вот и цвет у них насыщенный, яркий такой. Красный-красный-красный. Так что на зависти он будет стоять еще долго. Но посмотрите, какой он в разрезе хотел показать но главное что у него очень много плодов прям урожайный смотрите какой красавчик это малика малика вот тоже спасибо соседям что дали такой замечательный сорт томатов вот не все сорта томатов не все сорта томатов у меня конечно Прижились, сохранились. Я очень хотела черное сердце Бреда. У меня его не получилось. Потом Петруша Огородник тоже не получился. Нету, не сохранился, скажем так. Но буду стараться на следующий год. Что-то у меня обязательно получится, я думаю. Вот у меня все здесь томаты, больше нету других. На улице не сажала, потому что они как-то темнеют. Но и нынче Жара. Мы поливали здесь, конечно, очень усердно в теплице. Мой обзор вот такой по томатам. Посмотрите, какие красивые. Просто отличные томаты и урожайные много. Ну, нынче год томатов, наверное. Поэтому так очень много. Очень много-много. Это при всем при том, что мы кушаем каждый день. Каждый день у нас, каждый день у нас к столу идет, конечно, томатики каждый день. Вот. Спасибо всем моим девочкам, которые прислали мне томаты. Я с удовольствием, как говорится, их буду сажать на следующий год. Всем, всем вам большое, огромное спасибо. Мир вашему дому, друзья мои.